Всем привет, дорогие друзья! Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом! Желаю счастья, здоровья и всего самого лучшего! Чтобы следующий год был намного лучше, чем предыдущий! Самое главное, самое главное – здоровья, ребята! Здоровья, здоровья, здоровья! За вас! Всем пока-пока! Пока, ребята!